Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Сегодня будем открывать спор. Итак, почему же я решил открыть этот спор? Дело в том, что заказал я вот эти вот часики 30 октября. 30 октября. То есть, прошло уже полтора месяца, а часиков все нету. Подавец сдавал на доставку 45 дней, давал подавцу на доставку. Хотя срок защиты еще не истек, но все равно я решил открыть спор. Спор я решил открыть, потому что в Москву прилетела 18 ноября. То есть за месяц до Подмосковья должны были доставить. А Это значит, что она или благополучно потеряна, или унесли кто-нибудь куда-нибудь. Но не в этом факт. Значит, с продавцом я списывался, писал ему, что привет, заказ не отслеживается, я собираюсь открыть спор. На что он мне ответил, что надо маленько подождать несколько дней, заказ будет доставлен. Терроры траливали. Ну, срок истекает, посылки нету. Трек я все-таки отследил трек отследился но все равно не хочу я больше ждать я считаю это бессмысленно так что будем открывать спор итак я здесь все подготовил сейчас будем открывать спор нажимаем кнопку открыть спор угу, Ошибка здесь выбираем что нам нужно чтобы начать процесс спора пожалуйста расскажите нам о вашей проблеме получили ли вы заказанный товар нет защита заказа уже истекает но посылка все еще в пути вот это нам подходит нет наверное, выберем нет информации об отслеживании потому что с 18 числа информации об отслеживании нету. Возврат денежных средств в полном объеме, и здесь подготовил я шаблончик, сейчас, сейчас, сейчас, вот, значит я пишу ему, мой друг, заказа нету, вам дали на поставку 45 дней, они прошли, я хочу заказать в другом месте, прошу вернуть деньги. То есть, все культурно, без ругательств лишь хотим вернуть наши деньги. Значит вставляем, вставить. Нам надо вставить еще доказательства, значит добавить приложение. Сейчас нам надо вставить доказательства. Вот, нет отслеживания. Открываю, то что 18 числа нет отслеживания. И дополнительно то, что давалось 45 дней. Всё, нажимаем отправить, отправить загружается загрузилась спор открыт вот дали 4 календарных дня на ответ продавцу но скорее всего скорее всего будем обострять спор потому что наверняка продавец откажется потому что срок маленький но как бы ему дали 45 дней на доставку он за эти 45 дней не совершил доставку, поскольку сегодня 19 число. 19 число, ну, дали 45 дней, а заказ был сделан 30-го. Так что будем оспаривать, будем возвращать деньги. Я в шоке, дорогие друзья. Продавец принял спор. Причем принял в этот же день вечером. Залез посмотреть и продавец принял спор. Хороший продавец попался. Я думал, придется обострять. Так что деньги мне вернулись, 3.75, вернулась на мой счет. Причем деньги пришли, я платил на Киви, с помощью Киви. Деньги мне пришли вечером, уже в этот же день. В принципе, так-то я узнал, что спор решен. Что я могу сказать по поводу споров? Не бойтесь спорить с китайцами. Но только будьте внимательны а то у меня был один раз такая ситуация была, Что я вместо редактировать Нажал подтвердить И деньги у меня пропали Спорьте Доказывайте свою правоту Только будьте внимательны Хорошо читайте инструкции Все читайте Прежде чем что-то нажать, что-то подтвердить Все, всем спасибо Будем снимать видео Будем открывать споры Будем покупать Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи.